Здравствуйте, я Наталья Некрасова, с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Пледик восточный, десятая часть. Вяжем два одинаковых элемента. Смотрим, из каких фрагментов состоят наши детали сегодня. Одна часть синяя, одна желтая, одна синяя, одна красная, две голубых, одна желтая, две Белая, красных, одна белая, две красных, одна желтая, две голубых, одна красная, одна синяя, одна желтая, одна синяя. Провязали, проверили симметрию. Две абсолютно одинаковых детали. И подшиваете нашему пледику восточный, который увеличивается, увеличивается, увеличивается. И к концу, к концу вязания мы с вами получим уже готовый плед. Чтобы не пропустить ни одну часть, не забудьте подписаться на наш канал. Если вы пропустили какую-то часть вязания, заходите на наш канал, канал YouTube, плейлист восточный, там вы найдете все части этого пледа в свободном доступе. Также смотрите другие плейлисты, где вы найдете массу полезной информации по машинному вязанию. Ваша Наталья Некрасова.